Так вот, чтобы использовать эти данные, мы должны использовать вот это уравнение, второе уравнение. да? В данном случае уже третье. То есть, мы составляем систему уравнений вот такую. Какую? Итак, наше решение. Первая его часть – это определение уравнения движения, то есть определение постоянных c0, 1, 2. Напомню, первым уравнением мы получим, когда подставим вот в это уравнение движения, значение t0 и соответственную координату x0. То есть мы напишем х0 равняется c2t нулевое в квадрате плюс c1 t нулевое в первой степени плюс c нулевое. Раз уравнение. Второе уравнение у нас имелось эта пара x2, t2, она имелась для момента времени t2. То есть мы составляем вот это же уравнение для момента времени t. 2. Итак, вот у нас уже два уравнения с тремя неизвестными. Нам нужно третье уравнение. Его мы получим, когда будем использовать вот это V0, T0. Но для этого мы должны все-таки сделать что? Из уравнения движения получить уравнение скорости. Получается оно элементарно просто. Напоминаю, скорость это что такое? Производная от... В данном случае координаты x. То есть я дифференцирую уравнение движения c 2 t квадрат. Это произвольное Т. c1t плюс c0. Я дифференцирую по времени. Штрихом обозначу. Что это будет? c2 постоянное выходит за знак. Производное остается что? t квадрат. Штрих плюс. Ну да, естественно, здесь я сразу применил правило какое. то Производная суммы равна сумме производных, то есть отдельно производные вычисляю вот этих трех величин. И опять вот в этом втором одночлене c 1 постоянная выходит за знак производной, остается производная от времени, плюс производная от третьей величины, но это что у нас? Производная от постоянной, она равна чему? Нулю. Соответственно, получаем какое уравнение? t2. t квадрат в квадрате это что? 2t, то есть получится 2c2t плюс производная от времени по времени единица, то есть плюс c1. Итак, вот наше уравнение чего? Скорости. То есть, это зависимость скорости от времени для любого момента времени. Раз эта зависимость справедлива для всех моментов, то эта зависимость справедлива и для заданного нам момента, что Т0, Т0, В0. Вот наша пара. И вот это же уравнение я и добавляю сюда. То есть В0 равняется чему? 2, c 2 Т0 плюс С1. Вот наша система из трех уравнений с тремя неизвестными Решается легко и просто. Более того, она сводится сразу к системе из двух уравнений, с двумя неизвестными, потому что... А, нет, не сводится, у нас Т0. Да, ну что ж, тогда... Я подумал, что у нас Т0 неизвестно, а у нас неизвестный С1 и С2. Тогда будем решать, как ее можно решить. Я не буду смотреть, как она решается там в учебнике. Я пойду наиболее простым способом. Хотя можно, конечно, использовать и матричные способы решения уравнений. Я покажу это чуть позже. Сейчас решим элементарно, элементарными способами. Во-первых, подставим все значения. x014... О, кстати, ну да, если подставить значение, то будет все гораздо проще. Здесь у нас t0 это нулевое, то есть c0 здесь остается. t0 это 0, t00, значит эти два значения превращаются в 0, остается из первого уравнения вот такое выражение. Второе уравнение у нас было 168, равняется c2 умножить t2 в квадрате, это 2 в квадрате, плюс... С1 умножить на 2 плюс С0. Ну и, наконец, третье уравнение. В0 у нас чему равно 5? В0 у нас равно чему? 5. 5. 2 умножить на С2. C2... А, Т0, 0. То есть, это уходит слагаем. Остается С1. Ну и замечательно. Отсюда сразу находим С0 равняется 14. Вспоминаю, что это сантиметры у нас. Отсюда сразу находим, что c1 равняется 5 сантиметров в секунду. И отсюда сразу находим, что c2 у нас равняется 168 минус 2 умножить на 5, минус 14, делить на 4. Или 168 минус 24, это будет 144 делить на 4. Это у нас будет, соответственно, сколько это у нас будет? 36. Да? 36. единицы измерения. Потому что здесь должно быть сантиметр, а здесь скорость, то есть это сантиметр на секунду в квадрате. Замечательно. Теперь вот он этот общий способ решения. В данном случае элементарно просто решился. Если бы у нас были бы более сложные данные, то есть не раскрывался бы так вот просто, то есть не получалось у нас одно уравнение с одним неизвестным, из которого это неизвестное сразу находится. Пришлось бы, например, применить методы линейного алгебры. Например, в матричном способе записать решить матричным способом. Но это мы делали в задачах по статике несколько раз. Далее, конечно же, можно было бы сразу, глядя на вид этого уравнения, сказать, что это уравнение равноускоренного прямолинейного движения, когда координата зависит от времени во второй степени. И, соответственно, сразу можно было бы сказать, что у нас вот это выражение, постоянные, которые фигурируют здесь, имеют следующий смысл. x равняется А пополам. Коэффициент перед квадратом времени имеет значение половины ускорения. Перед первой степенью имеет значение 0 начальной скорости v 0T. А свободный член имеет значение начальной координаты. То есть мы могли сразу сказать... По вот этому виду уравнения и этим данным, мы могли сразу сказать, что вот С0 у нас равняется 14, а В0 у нас равняется 5. И могли бы тогда, соответственно, сразу решить, если подставили, например, вот по этой паре X0, T0, извиняюсь, вот по этой паре X2, T2, мы могли сразу подставить эти значения в это уравнение и решить, как мы, в общем-то, и получили в результате вот нашего решения. Мы подставили вот эти значения 5 и 14 в третье уравнение и решили. В первое мы не могли его подставить, потому что, напомню, t 0 у нас 0 и исчезала вот это слагаемое с ускорением. То есть, еще раз скажу, если мы будем разбираться с, перед тем, как решаем в том, что нам дано и что нам требуется найти. Мы можем упрощать решение. Обратите внимание, вот если бы мы увидели вот эту форму, мы бы могли сразу упростить себе решение, избежав вот составления вот этой системы уравнений. Но повторюсь, в общем случае решать нужно именно так. Продолжение в следующем видеофрагменте.